всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия в этом мини уроке хочу вам показать итальянский наборный край он используется у нас тогда когда мы должны начинать вязать изделие от резинки для того чтобы резинка была эластичной и хорошо выглядела смотрите оставляем необходимую длину кончика нити и набираем первую петлю Значит, вот этот вот кончик нити я накидываю на большой палец и первую петлю набираю обыкновенным способом. В принципе, такой узелок можно сделать и каким-то другим способом. Итак, начинаем набор верхняя ниточка и нижняя ниточка. Мы будем их поочередно подхватывать. Сначала я делаю спицу, завожу под верхнюю ниточку, затем подхватываю вот таким образом нижнюю. И одновременно ниточку перекидываю через спицу сюда вперед. Видите, вот получилась такая петелька с перетяжкой вот здесь вот у основания. Это у нас будет считаться изнаночной петлей. Следующая петля у нас будет лицевая. Подхватываю ниточку нижнюю, захватываю верхнюю. И точно так же нижнюю ниточку перекидываю через спицу. Видите, перетяжки нет, это у нас лицевая петля. Снова подхватили верхнюю ниточку, захватили нижнюю и верхнюю перекинули через спицу. Получилась перетяжка, изнаночная петля. Следующая лицевая. Сверху, снизу, снизу, сверху, сверху, снизу, снизу, сверху. И вот так вот чередуем изнаночные и лицевые петли. Тут главное не запутаться, поэтому проговаривайте сверху, снизу, дальше снизу, сверху сверху снизу снизу сверху все когда мы набрали необходимое количество петель нам с вами нужно завершить вот этот набор иначе он у нас распустится точно так же я обыкновенным способом набираю последнюю петельку все вот теперь у нас набор никуда не денется начинаем вязать для того чтобы резинка была красивой нам необходимо провязать полой резинкой первые два либо четыре ряда и смотрите здесь у нас первая петля изнаночная я накидываю ниточку вперед как будто хочу ее провязать и просто снимаю то есть нитка остается перед петлей Следующая петля у нас без перетяжки, значит это лицевая петля, я ее провязываю лицевой, дальше идет изнаночная, изнаночную мы снимаем вот таким образом, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так до конца ряда последнюю петлю провязываем так как вы провязываете кромочные, итак, первый ряд провязан, разворачиваем работу. следующий ряд кромочную мы снимаем следующая идет изнаночная мы ее точно также снимаем лицевые провязываем если нам необходима такая резинка в круговом вязании значит мы будем менять петли то есть в первом ряду мы Провязывали лицевые, изнаночные снимали. Во втором ряду мы будем лицевые снимать, изнаночные провязывать. При поворотном вязании мы всегда провязываем лицевые, изнаночные снимаем. Так, изнаночная, лицевая и последняя кромочная. Можно, в принципе, уже после двух рядов переходить к вязанию, тогда ваш край изделия будет такой более тонкий. Третий ряд. Точно так же изнаночную сняли, лицевую провязали. То есть мы провязываем таким образом 4 ряда. и четвертый ряд угу. все четыре ряда полой резинки я провязала разворачиваю вязание то есть если это у нас круговое вязание мы продолжаем а, пятый ряд и вяжем так как у нас вот тут вот, петли идут. Дальше продолжаем вязать резинку один на один. Сейчас я провяжу несколько рядочков и покажу, что у нас должно получиться. И в итоге получается вот такой вот край у резинки. Он идеально тянется, как вы видите, и выглядит очень даже красиво. Сохраняйте это видео к себе в закладке. Подписывайтесь на факультет рукоделия, чтобы не пропустить новые полезности. Делитесь этим видео. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!